Но тут, видишь, очень, опять так, категории вот этой, правда, лжи, они еще, видимо, там где-то прячутся. Это, получается, какой-то образ, опять же, отслеживает это все, да? Ну да, через образ это ага идет уже там, который в плюсе-минусе, в правильном-неправильном там сформировался, и все. Есть и наблюдение, есть и вот эта игра, и есть еще тот, кто оценивает, и все это параллельно происходит. Mm -hmm. И кто-то да пытается оценить, что там ум говорит и сопоставляет, это просто вообще непонятно, что это какие-то разные персонажи, которые в моей личной жизни ну, друг друга не знают, какие-то ситуации абсурдные просто происходят. И кто-то да говорит, что какая-то ерунда происходит, такого вообще не бывает и Вообще не было такого раньше, а сейчас какие-то абсурдные, смешные вещи происходят, ум разыгрывает. И есть наблюдатель, который за всем этим смотрит, и есть оценщик, который говорит, что это бред, сопоставляет, подходит ли это к моей жизни. Но это нереальные какие-то события, вообще абсурдные, реально абсурдные. И все это параллельно происходит. Вот, смотри да оно одномоментно сразу все э, на экран сознания вываливается э, это вываливается у тебя есть свидетельствование этого, этого но смотри самого э, сам же и наблюдатель он тоже обнуляется то есть остается лишь наблюдение если в глубине мы сдвигаемся опять-таки в смотрении mm -hmm. даже mm -hmm. не то что сдвигаться то некому распознайте только есть вот это осмотрение, само сознание, да, сам процесс. И в этом э, сознании возникают вот такие различные феномены. Тело, ум, его угу. в уме там дальше туда, если э, нырять, то по этим бесконечным лабиринтам ума <laughs> можно долго шастать. Угу. Вот. Да. Поэтому все, что необходимо, когда происходит самоочищение системы, оно, оно происходит, потому что вот эти вот потаенные уголки да, они как бы светом начинают омываться это словно генеральная уборка всей вот этой нейрофизиологической системы идет, психической системы и здесь получается, что оставаясь в смотрении вы распознаете, что то, чем вы являетесь, оно вообще абсолютно незатрагиваемо вообще никак да. потому что все, что выплевает то, что вот в видении да, вот здесь как да. вами по факту не является оно происходит в вас, да, но оно вами не является и вас вообще не затрагивает. И лишь вот, этот, вот эта вот идея, что я есть тело и человек, оно начинает, ну, как бы вовлеченность вот в сам этот фильм, сценарный сюжет этот. Вот. А, а они прям вот так вот, это уже говорит о том, что вот эта интеграция происходит, интегральное видение, оно постепенно распознает одномоментность вообще всего и прошлого и настоящего и будущего и вот этот бесконечных вот этих вот как сказать кинозалов как в кинотеатре да да да, да. и поэтому по сути когда например идет сильное вовлечение не хватает ясности да Распознать, что вы незатрагиваемые, ну, внимание, смотрение, чтобы вот потекло, ну, и вы смотрите, вы вовлечены, то есть здесь уже и телеска подключается, и какие-то ощущения, значит, на любой символ включаются. И здесь очень хорошим инструментом является сборка на «я есть» с последующим задаванием «а кто же я?». Ну, то есть, да, вот, вот этот вот, оно он быстро прям из этих лабиринтов приводит к ясности к такой. Потому что «я есть» — передвижение ума. Отсюда еще раз все разворачивается, вот этот бесконечный лабиринт. И по факту там искать нечего. То есть вот ковырянием занимается да, психология там, и все такие системы, там, туда пойти, там, что-то там, понять, принять, простить, перепрожить. То есть, еще раз, э, оставаясь абсолютно незатронутыми, даже не то, что оставаясь, а распознать, что вы абсолютно не незатронуты э, ничем, вот отсюда, получается, э, и происходит э, явное узнавание, то, чем вы являетесь, на самом деле. Ну, то есть, оно вот очевидно. И, но смотрите: еще раз: если система чувствует некую тяжесть, дискомфорт, страдание, боль вот эта боль, ее не надо от нее бежать. То есть еще ярче смотрим, яснее смотрим в это, у кого болит. Да? Но даже этот вопрос порой бывает, что, он, что его надо выплюнуть. То есть, когда раскрывается вот эта плотность ума, да, так сказать, теневая, там все то, что было вымещено, а больно она на своем месте то есть она вот уже типа назрела все я еще раз оставаясь в смотрении это очень быстро расформировывается. то есть там не надо задаваться вопросами если вы задались вопросом там как зачем почему все вы уже в ловушке вы уже в лабиринте И смотрите, на этой периферии, когда случается вот это вот уже свидетельствование да, всех этих процессов, здесь яснее к тем моментам, как ум начинает одухотворяться какими-то состояниями. То есть здесь можно подзависнуть. То есть... Если у вас вектор, смотрите, символ пробуждения, просветления тоже выплюньте, вообще выплюньте, то есть единственный указатель это прозрение, да, и вот это вот само прозрение, здесь некий феномен такой происходит, что что бы ни происходило. То есть э, я есть. То есть есть же какое-то смотрение всех вот этих явлений. Неважно, в плюсе или в минусе они происходят. Но ну, так как э, раскрываются какие-то вот эти соматхические состояния или еще что-то, это, это состояние я. Э, и очень многие на, э, на этом спотыкаются и застревают. То есть здесь необходимо... Явно это а, уяснить и усматривать а, в самоисследовании себя же, как возникает вот эта некая одухотворенность, как ум а, одухотворяется различными феноменами. Поэтому все время а, напоминаю, когда а, в смотрении на смотрение, что бы ни возникало перед внутренним или внешним взором, Оста, а, остаетесь беспристрастными. Неважно, какие мысли, какие явления, какие картинки, ощущения, состояния. Вот если здесь а, ясности хватает, а, то ну, очень быстро а, весь процесс интеграции происходит. Распознавание окончательного. И то есть явно видится, что само даже слово «освобождение», «самореализация», «просветление» — вообще это некому самореализовываться. Оно вот прямо то, что есть, как есть, раскрывается.